Со старта закрытого тестирования духовного наследника Гарри Смот прошло всего две недели, обновления и фиксы проекта выходят чуть ли не каждый час, и несмотря на множество трудностей, талантливые мододелы уже начинают выкатывать свои первые полноценные игровые режимы. Всем привет ребята! у микрофона снова Максим и сегодня я расскажу каким образом мне одному из первых удалось получить доступ к сэндбокс напрямую от Гарри Ньюэлла, что представляет из себя проект на данный момент, что стоит ждать в будущем и заодно поделюсь первыми впечатлениями после 30 часов взаимодействия с игрой и работы с инструкцией инструментами на Source 2. Поехали. Так как это вводное видео и рассказывать детальнее о сэндбоксе я буду уже в будущем, давайте в первую очередь обсудим что-то, что больше относится к самим Valve, нежели Face Punch. Дело в том, что когда Гарри получил исходники движка Source 2, он практически не почистил код и файлы от таких людей, как я. Соответственно, как только получил доступ к билду и начал копаться в коде, параллельно публикую свои находки в Телеграме, он верифицирован, подписывайтесь, я понял, что это золотая жила, и тут оказалось столько всего ранее неизвестного и невиданного, что мне этого точно хватит на несколько роликов вперед. В связи с тем, что на мою телегу подписаны разработчики Facepunch, панча, самые очевидные находки быстренько почистили. но к таким случаям я давно подготовлен и естественно наделал кучу резервных копий. Из таких самых очевидных и наглядных примеров, это естественно конфигурационные и не файлы не анонсированных проектов для консоли второго сорса. К примеру, из файла для CSGO я узнал, что помимо Помимо второго даста, разработчики тестировали что-то и на первом, и то что у них уже точно реализованы какие-то базовые механики по типу разминки, покупки оружия, повезения ботов и среда для тестирования шейдеров. Из файла для проекта HLX, который совсем недавно спалился и я делал отдельный ролик, я узнал, что это точно VR игра, которая разрабатывается на базе Half-Life Алекс в виде DLC с возможным наличием мультиплеерных механик. Интересно, что в разделе с кликабельными дебаг кнопками есть выдача арбалета и айтем сьют. Для тех кто вдруг не знает, айтем сьют в Half-Life 2 это костюм Гордона Фримена, однако под ним также может подразумеваться обычная броня. Из игровых персонажей броню во вселенной Half-Life носили только Джордан, Барни и Эдриан Шепард. И я думаю, всем понятно, что в Half-Life Alex не было ни брони, ни арбалета. Так что это что-то точно новое. Ну и раз мы уже заговорили на эту тему, помните, какой ажиотаж на рынке VR-шлемов создал анонс Half-Life Alex. Мне в этом плане немного повезло, и за счет того, что я знал о релизе заранее, я успел прикупить себе Valve Index до возникновения дефицита. Если бы я выбирал шлем сейчас, я бы обратил внимание на Oculus Quest 2. Ведь с недавним обновлением в нем добавили беспроводную поддержку всех VR-игр в 120 Г. Никаких проводов, просто зарядил шлем с контроллерами, законнектился с ПК через специальное приложение и играешь. Пока Valve не анонсировали новую игру, я бы посоветовал детальнее изучить этот вопрос, чтобы потом не пускать слюнки смотря на всех тех, кто уже имеет современный VR шлем. По соотношению цены, качества и характеристик, Oculus Quest 2 это самый оптимальный вариант на данный момент. Ссылочку для ознакомления на e каталоге я оставил в описании. Также впервые появилось не просто упоминание в коде, но и отдельный файл для игры под кодовым названием RPG. И судя по книге Джеффа Келли, это полноценная рол игра во вселенной Доты от лица Акса. И вот все это только из ини файлов с кнопочками для дебага. В будущем я сделаю отдельный видос с подробным разбором всего найденного, так как пока что я изучал все относительно поверхностно и могу во многом ошибаться. Для начала стоит прояснить один из самых важных нюансов. На данный момент СНБокс нельзя назвать полноценным продолжением гарри Мод, так как даже в самой базовой комплектации любая версия г -мода начиная с 2005 года, являлась практически самобытной игрой с огромным количеством занятий и развлечений. Текущая версия стендбокса это не альфа, не бета и уж тем более не закрытый релиз, она представляет из себя один из первых рабочих билдов с крайне ограниченным функционалом. Ранний доступ предоставляется не для того, чтобы избранные люди начали разрабатывать свои режимы раньше всех, ключи раздавали исключительно в целях тестирования и получения фидбека от сторонних людей. То есть, грубо говоря, нам дали ключи и тупо сказали ломать игру любыми возможными способами. Фактически мы занимаем роль QA инженеров, или же обычных тестировщиков, то есть находим сильные слабые стороны продукта, ищем баги и предлагаем какие-нибудь полезные фишки. Ну и как бы стоит понимать, что если обычным игрокам прямо сейчас дать доступ, им скорее всего надоест в первые 30 минут, так как в игре банально нечего делать. Большинство из тех кто бегает за Гарри и клянчит ключи не до конца понимают, что Сэнбок это не игра в классическом понимании, это очень сырой конструктор аддонов на базе языка C-Sharp. Ну, то есть, безусловно, если у вас есть продвинутые знания в программировании, я думаю, вы найдете чем себя занять. Однако хочу напомнить, что все крайне сырое. Один день инструменты работают нормально, а в другой Гарри выкатит какую-нибудь обнову, где все поломается или вообще изменится. И вам, получается, как разработчику постоянно нужно следить и перестраиваться, или там перестраивать свой код под эти изменения. То есть, в текущем виде сэндбокс отлично подходит для разработки каких-нибудь простых режимов по типу мини-гольфа, но фантазерам, которые мечтают о создании больших, полноценных и комплексных модов по типу там не знаю, роллплея или батл рояля, стоит поубавить свои амбиции минимум на месяцев 6. Кстати, забавная история на эту тему, в сэндбоксе настолько много багов, что зачастую очень сложно точно сказать, сделал ли ты в адоне что-то не так или же это накосячили разработчики. И вот сижу я в один из первых дней, тестирую какой-то простенький игровой режим, который сделал на базе классического дезматча. И вдруг замечаю, что у меня каждые пару минут просто вылетает игра, а я в эти моменты вроде ничего не обновлял, ничего не изменял в коде, то есть ничего необычного там, просто бегал по карте и стрелял, в итоге просидел я часа пол, мудрил, менял что-то в коде и ничего не помогало, но я подумал, дай-ка я залезу в консоль и посмотрю, что вообще происходит, на каком моменте игра вылетает. Короче, вырисовывается картина маслом, в течение получаса, каждый раз, когда у меня вылетала игра, на сервер пытался приконектиться Гарри. Судя по всему, игра у меня вылетала потому, что у него не прогружался какой-то ассет. И все это меня крайне повергло, не знаю, в конфуз. Я не понимаю, как это работает. Таким вполне наглядным примером я хочу сказать, что сэндбокс сейчас очень сырой. Там очень много всего не работает и очень много всего просто. Ломает ваш аддон или ломает игру, и, и, и назвать это полноценно играбельным проектом сейчас невозможно. Горячая подгрузка изменений в аддоне пока что работает через раз. И в большинстве случаев все равно приходится перезагружать игру или карту. Для тех, кто вдруг не в курсе, горячая подгрузка работает абсолютно идентично, как в локальном клиенте GitHub. Просто меняете что-то в коде или перекомпилируете какой-то сет, и он в реальном времени погружается у всех на сервере. С точки зрения тестирования, это просто охерительно. Фишка. К примеру, вам необходимо заменить модельку игрока. Просто в Козе меняете путь к файлу, нажимаете сохранить и все, аддон в игре автоматически компилируется с учетом всех изменений. И это точно так же работает с оружиями, звуками, партиклами, короче с абсолютно всеми элементами вашего аддона. Одна из самых важных фишек, которая сейчас разрабатывается это level стриминг, грубо говоря, это когда игровые локации подгружаются в реальном времени. Таким образом, к примеру, можно сделать абсолютно бесшовное прохождение игры без каких-либо загрузочных экранов или же вовсе бесконечно генерируемый Мир. В будущем, Гарри серьезно настроен продумать систему вознаграждения и удобной монетизации для людей, которые разработали самые популярные игровые режимы. Важно подметить, что младший сын Ньюмана, днями, зависает в Роблоксе. И судя по всему, Гарри вдохновился всей этой историей и сэндбокс это такая попытка взять за фундамент концепцию Гарри с мода и доработать ее до такого своеобразного Роблокса, только для взрослых людей, но опять же рассказывать подробнее про все эти закулисные детали и подробные я буду уже в следующих роликах пока что работаю над полноценным переносом ассетов ксго и half-life алекс для второго ролика на тему переноса ксго на source 2 у нас уже есть неплохая команда русскоязычных разработчиков с доступом к сэндбоксу и мы сможем потихоньку делать полноценные механики, а не только ассеты. Отвечая на вопрос из названия ролика, ключи получил напрямую от Гарри. Мы подписаны друг на друга в твиттере и мне было довольно просто до него дописаться. На данный момент ключи запрещено разыгрывать или отдавать всем подряд, так что пожалуйста не выпрашивайте и не покупайте их у кого попало. Вместо этого, лучше проявляйте активность в официальном дискорде и демонстрируйте всем свою скиллуху. Если у вас есть какие-либо интересные вопросы по проекту, обязательно пишите их в комментариях, к следующему ролику я выберу лучшие и постараюсь на них ответить. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно глянув и предыдущий ролик, там я рассказываю про новое и будущее обновление CSGO. Отдельное спасибо фуфарке, хайори, сирасуму, Янеки, Пол Арби, Касиару, Франсизу, Строубери, Феникс Орду, Дмитрию Комаревцеву, Лайв Тео, Роману Алексееву, Отдоку, Владу Хексету, Казе Марковкиной и Бомж Ченулу. Увидимся!